Дополнительный метод исследования – диагнокам. Как он может помочь в вашей ежедневной практике? Бывают родители, которые, в принципе, очень осторожно относятся к рентгену, но вам нужно им показать, что есть определенная проблема в полости рта на зубах ребенка, и тогда в этой ситуации вам поможет диагнокам. Здесь на слайде очень хорошо видно, что с помощью диагнокама можно диагностировать фиссурный кариес или скрытый кариес. Но подробности мы с вами разберем на моем семинаре. Жду вас!